Приветствую всех э, в школе Джобса в Job school С вами я, Достон. И в сегодняшнем видео мы с вами разберем фильм, который называется э, Коко. Э, Тайна Коко. Э, он рассказывает о э, парне мальчике из Мексики. Э, и он очень хочет стать музыкантом. Давайте же посмотрим, о чем этот мультфильм. И если вы хотите также посмотреть этот э, мультфильм с субтитрами, вы можете переходить на сайт, который называется puzzleenglish.com, как вы видите здесь. И сегодня я постараюсь объяснить еще больше каких-то моментов, которые будут интересны. То есть, э, эта история также о том... Э, в Мексике есть такой праздник, как The Day of the Dead. Который переводится как буквально день смерти. Они почитают, дают уважение ушедшим. И наш герой Мигель. Он отправляется в путешествие. Давайте же посмотрим. И все начинается с того, как Sometimes I think I'm cursed. Иногда кажется, что я проклят. Cursed означает проклятый. То есть он uh, говорит, что мне кажется, я cursed. проклят. Cursed. неправильное произношение здесь. Серьезно. Cursed. Cursed. Cursed. Yeah. Cursed. Вот. Вы также здесь можете выбирать uh, разные произношения английский. Cursed, cursed, cursed, curse. Окей. Okay. да. Хорошо. Поехали дальше. I Он говорит, что что-то произошло даже до того, как я родился. And and um, он говорит, что его семья была а, как бы примером для многих, и в конце также он упоминает о том, что count their blessings. So blessing означает как бы to bless означает благословлять. А, но ну, здесь также можно count это как бы считать, считать благословление, то есть наслаждаться жизнью. But he also had a dream, to play for the world. And one day, and one day, one day he left with his guitar. So, he left with his guitar. So, uh, left – это прошедшая форма глагола leave, который означает уходить. Uh, и здесь они говорят о том, что он, Мигель uh, говорит о том, что его папа, то есть, не его папа, то есть... Uh, папа ушел куда-то то есть история о э, семье и никогда не вернулся то есть return это у нас глагол правильный то есть для правильных глаголов мы просто должны поставить э, частичку иди в конце предложения мама time to cry over that uh, and the mama, мама, uh, she didn't have uh, time to cry over that walk away music musician, uh, musician sorry uh, то есть uh, он говорит о том что mm, она не After плакала oh, то есть она не как бы не сдалась cry over music означает She found a way to for her mm, видите, она как бы не сдалась, она не остановилась. She rolled up her sleeves. Она закатала свои рукава. То есть здесь эм, буквально, то есть да, закатывать рукава, roll up your sleeves, означает, да? Roll up your sleeves. Но также э, это означает э, как бы собраться сделать что-то я собрался я намерен что-то сделать когда вы говорите I will roll up my sleeves вы имеете в виду что вы будете что-то делать да? иногда даже есть такое значение как roll up uh, like sleeves как бы готовиться к, к чему-то как бы, не знаю к какой-то трудности не знаю, к драке к борьбе к чему-то хорошо поехали дальше rolled up your sleeves And she to make shoes, to make shoes uh, буквально означает делать обувь. Or or Хорошо, давайте здесь разберем. Uh, she made candy, она могла бы делать с конфеты, то есть uh, здесь идет речь о Uh, о том, чего не случилось. Она могла бы делать. Вот очень полезная фраза. She could have made. Хорошо? Or sparkly underwear for wrestlers. Um, underwear – это у нас получается uh, нижняя одежда, нижнее белье Underwear. Underwear. И wrestlers, если вы знаете, в Мексике очень популярен, популярен этот... Um, жанр, я не знаю, как <смех> актерство или как это называется. But no. Но She не chose shoes. А, и, как видите, еще раз у нас здесь эм, глагол в прошедшем chose от choose, то есть эм, выбирать что-то. Если вы говорите, я выбираю что-то, I choose this, я выбираю это. Если вы уже что-то выбрали, вы скажете, I chose that, я уже уже выбрал это. То есть она выбрала обувь, то есть дело, которым она хочет заниматься. Uh, как видите, у нас здесь еще раз глагол. Сегодня у нас очень много глаголов, которые мы с вами изучаем. Uh, как будет на английском глагол учить? Правильно, teach. Из этого мы говорим teacher, right? Uh, и у нас здесь uh, глагол в прошедшем, это будет taught, как видите, taught, глагол в прошедшем от teach, учить, преподавать. Teach. Хорошо, поехали дальше. Teach okay. Then her got roped, in. roped in, то есть втягиваться во что-то. Rope, как вы знаете, это у нас как канат получается, да? и втянули, да, как бы, такой у нас получается фразовый глагол. А, да, также вы втягиваетесь, смотрите со своими детьми, со своими друзьями этот разбор сегодня, потому что этот фильм очень интересен, и также берите какие-то сладости, напитки и наслаждайтесь полезно, чтобы было обучение и интересно. Хорошо, поехали. Окей, so okay, здесь очень эм, такое очень интересная фраза и также эм, предложение, структура очень интересная, которую вы можете использовать. Uh, so did something something. So, uh, вы можете сказать вначале что-то произошло, что-то случилось, и после этого добавить so did, mm, something something. К примеру, вы можете сказать. As her family grew. As her family grew. Не путайте вот это... As. Вы должны произносить... Z. В конце должно быть звук Z, не S. Потому что если вы скажете S, это будет... Ну, вы поняли, да? Z, и вы должны говорить as. Her family grew. То есть по мере ее роста в семье. So did the business как же рос и бизнес то есть эта э, фраза очень э, полезна, когда вы говорите что в начале что-то случилось и также э, что-то другое тоже одновременно э, как бы выросло или что-то изменилось давайте напишите также свои примеры в комментариях я обязательно почитаю давайте поехали дальше к примеру, вы можете сказать, um, вот, вот это очень полезная фраза, вот, обязательно запомните, so did, for example, к примеру, вы можете сказать, um, she, uh, she became famous, so did I, uh, она стала популярной, uh, так же, как и я, so did I, so did I, хорошо. Mm -hmm. Music has torn her family apart. Um, tear apart. Это у нас от, да, у нас получается здесь torn apart, а, torn. torn, разорванный. Но здесь также, как мы на русском говорим, расколоть, то есть ее семья буквально, как бы раскололась, буквально разорвалась, да? Хорошо. Who's my great great Мама Эмильда. Мама Эмильда. То есть э, здесь он рассказывал про свою э, пра пра пра про пра, пра, пра, пра бабушку То есть э, для того, чтобы сказать э, про бабушку или про дедушку, мы должны использовать э, grand. То есть grandmother означает бабушка. Если мы добавим great, то есть э, great переводится как Замечательный, отличный, great. великий, да? А, и если мы добавим great mother, у нас получится бабушка. и, как же сказать, прадедушка. She died way правильно. before I was born. Grand father. But my family still tells her story every year on the day of the dead. The day of the dead. Yeah, the day of the dead. Если вы помните, это праздник, который... М? Что у нас было? Да, это правильно, день мертвых. И ее маленькая девочка, она моя great Мама Коко. О, вот, у нас Мама uh, Коко uh, стала такой вот старенькой, и uh, она является прабабушкой, great-grandmother of Miguel, right? Привет, Мама Коко. Как дела, Мама Хулио, сори, <laughs> я, я, мне что-то в голове вертелось слово, имя Мигель, потому что у меня есть знакомый, друг, по-моему, он из Испании, и его зовут Мигель, прошу прощения, но нашего главного героя зовут Хулио. Oh. <laughs> я даже не знаю, что сказать, <laughs> у меня, по-моему, тоже память, как у Коко потому что да его все-таки зовут мигель я не ошибался has trouble remembering things. So did I. так же как и я да у меня есть некоторые проблемы I have trouble remembering things too. Yeah. Uh, да круто да Смотрите, у нас э, наш Мигель использует э, такую конструкцию, как э, used to, которая означает то, что вы делали раньше, то, что вы делали раньше, чего вы сейчас как бы не делаете. А, к примеру, вы можете сказать I used to smoke, а, то есть я курил. Это вы говорите как бы в прошедшем, как бы вы курили, а сейчас вы э, этого не делаете. И чем она отличается от past tense, к примеру, да, прошедшего времени? Тем, что past tense, прошедшее время, это произошло раньше, и вы как бы не говорите, что сейчас это вы делаете, занимаетесь этим или нет. Но used to является как бы то, что вы раньше делали, а сейчас вы не делаете. То есть, то же самое, как раньше я курил, а сейчас я этого не делаю. Вот. Used to, то есть чем вы раньше занимались, или вы можете сказать I used to be fat, uh, я был толстым, а сейчас вот я как бы изменился, да, и у вас должно быть какое-то изменение, вот uh, used to очень полезно, вы можете сказать I used to run every day, раньше я бегал каждый день, а сейчас я этим не занимаюсь, потому что у меня есть работа как бы, да, или не знаю, я очень стал ленивым. This. Not deep -up. Deep -up? Not так что, да, не удивляйтесь, в этом а, фильме также есть некоторые м, слова на а, испанском, или, м, мексиканском испанском, так что это не английские слова, к примеру, вот это слово, миго. Ми, ми видите, здесь перевода нету, на нашем, нашем сайте Puzzle English, с которым я работаю, так что, если вы хотите посмотреть этот фильм полностью, заходите на этот сайт по ссылочке в описании и обязательно смотрите, это очень интересно и очень полезно, так как здесь у нас также есть, можете останавливать в любое время, можете смотреть с двойными субтитрами и здесь есть коллекция других фильмов, которые мы с вами разберем обязательно. А вы обязательно смотрите и учитесь английский не только пассивно, но и активно. То есть записывайте слова, которые вы не знаете. Или вы здесь также можете просто взять и добавить какое-то слово. Вот, к примеру, любое слово вы можете добавить. К примеру, вы не знаете слово dimple что означает ямочка, Dimple. Dimple, да? вы можете добавить это слово, свой словарь. также вы можете посмотреть другие значения, то, то есть этот сайт очень м -м, сайт уникален и он является очень полезным для того, чтобы учить очень много новых слов, так что, а, да, на этом я закончу, если вам понравилось видео, обязательно делитесь а, с друзьями, и, а, а мы увидимся завтра, see you tomorrow, bye-bye!